где я? И что это за мир? Я долго не мог понять где. Именно эти вопросы я и задал, когда стал видеть эту картинку. Я не понимал, что происходит. И лишь через некоторое время у меня стали прорезаться И сейчас решается моя судьба, уйду ли я на тот свет или останусь жить среди живых. Что со мной произойдет? Что будет? Да, я пал в кому. И ведь это произошло, Абсолютно случайно. Я всего лишь шел домой по обычному маршруту через лес. Ничего не предвещало беды. Однако кто-то меня сильно ударил, и я потерял сознание. Очнулся в абсолютно другом мире. Почему я решил, что я в коме? Так потому, что иногда сквозь этот странный мир иллюзий я слышу голоса. Сойди живых, голоса живых, звуки жизни все еще доносятся до меня. Это очень необычно. Мои воспоминания, мои мысли, мой внутренний мир вдруг материализовался, но у него нет какой-то единой системы. Все это какой-то огромный хаос из воспоминаний, из случайных воспоминаний, случайных... моем подсознании, и я не могу их контролировать, они просто идут единым потоком в моем мозгу, в моей голове. Дом, в котором я жил, квартира, которую я снимал. И конечно же, среди всех этих воспоминаний выделяется одно единственное, странная женщина, о которой я совершенно ничего не знаю. Кто она? Быть может, это моя жена? Нет. Быть может, это моя мать? Нет. Так кто же она? Кто же она? единственная Незнакомка, которая особенно выделяется на фоне всего хаотичного набора моих воспоминаний, мыслей, что со мной происходит, и это очень-очень странное состояние.